Доброго всем времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Вор Золотое издание. Итак, друзья, мы с вами продолжаем, продолжаем убегать из особняка Константина, наполненный, короче, всякими разными там живностью, короче, людьми-обезьянами, людьми-богомолами, взрывающимися лягушками и т.д. и т.п. короче, вот. Я не знаю, А если будет какой-то вот у меня, помимо меня, там помимо игры, какой-то посторонний шум Посторонний шум, вот Это у меня, короче, включен вентилятор, потому что просто очень-очень жарко Просто у нас неделя просто 32-31 градус просто стоит и все Стоит не больше и не меньше вечером что днем короче дома просто как в теплице дышать нечем вот окей ну я короче не знаю думал долго думал одевать шляпу или нет короче жарко не жарко мне будет но потерплю короче потерплю окей что не сделаешь ради контента так окей а что у нас нам надо короче убегать нам нужно убегать отсюда тихо тихо я сначала думал, это статуя. <соединяем> Стоит. А это у нас Богомоль! Богомоль. Надо его, короче, как-то рубануть так. Ляха, идет сюда. Тихо, тихо, тихо. Надо его рубануть так. Ай-яй-яй, ай, -яй, -яй. ай -яй, яй Не получилось у меня так рубануть. Окей. Бляха-мухи! Бляха-мухи! Бляха-мухи! Окей, так. Чем бы его. Погоди, что у меня вообще есть? У меня есть вспышка. Опа! Ну-кась. Отреагирует он на вспышку? Ублюдок. Я думал, он отреагирует на вспышку, короче, и я его... Погоди, а может он все-таки отреагирует? Давай еще раз попробуем. А, и попробую его оглушить. Да, смотри, я его могу оглушить, в принципе. Я его добью. На всякий пожарный. Убил. Какой кровожадный его убил хочу а не поднять да ладно мне его не поднять короче ладно я его похоже убил так окей а оттуда я пришел там еще коридор опа там газовая стрела я вижу наверх И здесь еще еще там была лестница наверх такая. яха без яны ну, в принципе, с обезьянами, с обезьянами мы можем, в принципе, справиться. Не Никол... А как мне взять вон ту штуку? Я хочу вон ту штуку взять. Я хочу взять это этот алмазик. Как? Да бля, что ты застреваешь, Тагар? Так. Так, а на столе ничего? На столе грибы. На столе стоят грибы, грибы. На. Нашел. Ну да, с обезьянами мы, в принципе, научились справляться, вот Лежи здесь, Лежи здесь. так, здесь нет ничего, здесь только э, кухонный нож Так, ну, в принципе, здесь тоже ничего нет Так, это выход в коридор, ага Тут, вот, смотри, все заросло, опа, я вижу, алмазик Тут все заросло, здесь, по-моему, был проход Раньше, насколько я помню. Так, а это что за дверь? А, понятно. Понятно, что за дверь. Тихо, тихо, лягушка. Здесь еще вот наверх. Еще спуск какой-то вниз. Леха закрыта. Я не успею ее, наверное, открыть, потому что меня съест лягушка. Взорвет, точнее. Так, ладно, попробуем открыть. А, -а, -а чем-то я буду... Че чем я буду открывать? У меня же... У меня же нет. У меня же нет отмычек. А где ты? Еха. Тихо, тихо. Погоди, а если я вот этой штукой в нее кину? Она взорвется? Иди сюда. Все, вс? Бляха стоит, смотрю, не взорвалась. Так, ладно, еще наверх. еще Ай-яй-яй-яй-яй, бежит. Так, меч надо убрать, чтобы побыстрее двигаться. Так, упа. заперта заперто, хорошо. А, погоди, здесь я убивал богомола. Давай-ка пройдемся здесь, потом пойдем наверх. И смотрю, вот еще двери. Раз. А, ну, здесь, собственно, здесь все ведет, короче, к одному, смотри, здесь у нас. Да, по-любому нас выведет, короче, куда-то туда, куда нам нужно, потому что э, здесь, везде, либо все заросло. Либо все двери ведут в одно. А тут... А, я кругаль сделал. Я круг сделал. Ладно, окей. Идем, короче, туда наверх. Идем на самый верх. Зачем я выбрал опять оружие? Так. Газовая стрела там. У нас тут еще куча ходов. Так, окей Фрукты Фрукты полезны, ешьте фрукты Хорошо А что у нас там? Три газовые стрелы, отлично Ну, пригодятся Да зачем я меч опять достал, ну Достал ты доставать меч Все, тут все Там еще наверх Ничего не завалялось? Ну, собственно А, и здесь смотри все заросло У нас получается осталось только Так, а здесь за, за этой а, Осталось собственно Только лестница Там в коридоре И дверь которую мы не можем открыть может найдем какой-нибудь ключ. А, погоди, здесь лестница, и там лестница. Окей. Okay. А, здесь смотри, за, за этого. того. Значит. А, погоди, а в этой комнате я был? Я, походу, не был здесь. О, о, о, о, о, о, о, о, о как-то так-то, я пропустил это место. Ёпти мать! Так, так, газовая стрела, газовая стрела, да газовую стрелу мне, пожалуйста. Стой, стой, стой на месте. Падла. Где-то. На. Говна кусок. Так с опасностью. Леха, лягушки. С этой опасностью в принципе справились. Если там обезьяны. Так да кто это? А, обезьяна. Они так нюхают. Леха, лягушка. А как как как -ка! Это не обезьяна, это богомол. Ёпти мать! Опа! Опа! А этих лягушек, смотри-ка. А смотри-ка, эти лягушки тоже можно осыпить. Усыпить. Ой, я всех тут ус... Ой, ой, ой, ой, ой, ой, я всех тут сразу как усыпил, как усыпил. Так, окей. Давай пролазь. Бляха, город, что ты все застреваешь-то во всем везде. Ой, а это? Опа, хорошо. А ну-ка, а это выход? А, а это выход? Отлично Я еще не все здесь посмотрел. В принципе, мы нашли выход, откуда мы сможем сбежать, если что. Так, а здесь водяных стрел нет. Да и в принципе, нафиг мне эти водяные стрелы. Я как бы, в принципе, ими не пользуюсь. И тушить здесь э, смысла нет ничего. Вот. Здесь нужно пробиваться, пробиваться через всю эту толпу. Кстати, здесь, по-моему, если мне не изменяет память, здесь, вот здесь вот, э, в этом столбе была тогда нычка, сейф. Почему его сейчас нет? странно не продумано не продумано так так так так так погоди но выход мы в принципе нашли нам теперь главное просто осмотреться так это загоны я помню эти загоны я помню как там идет ай-яй-яй-яй-яй-яй давай газу газу газу газу Ой, зря, ой, зря. А еще взорвется! Бляха, эти вот лягушки-падлы. что это так... Как будто тебя насилуют. Бляха ползет, бляха прыгает сюда. Так нафиг это лягушка, короче, мы сейчас вот так вот сделаем. Ага! Да, я так и предполагал, что это то место. Я-я-я-я! Кто там? ха я. это я. Ай-яй-яй, живая еще. Понятно. Так, хорошо. Вот это место, это хорошо. Здесь у нас богатство Так, погодя, а если я высунусь я... Это будет считаться, что я вышел? Нет Мне надо, значит, выйти просто туда вот Так, окей, ну пока этого мы не будем делать Ничего, еще не все осмотрели Так, ладно Здесь как бы, в принципе Все, надо спускаться Там лягушка, бляха Где она там? Фух, не разбился. Так, надо как-то проскочить мимо нее. Как эту лягушку уничтожить-то? У меня-то, а ну-ка, а вот эту бочку я могу взять, я могу кинуть ее. Блеха, идет опять сюда! На тебе! Ящиками нахер закидываю. Как <свят> у меня ящики кончились, бляха. Залазь. Быстро! Да я ты Бляха, надо было заставить э -э эти... А, -а, а, я здесь был. Заставить выход, чтобы она не перепрыгнула. А, ну в принципе все. Вот теперь все. Так, нет, не все. Надо еще вот здесь посмотреть наверх. А, тоже смотри все за это, за, за того. И что, хотите сказать, что все? А где же... А, а, а не будет, что ли, этого места, где... Бляха. А не будет что ли этого места, где. Сюрреализм, там вся фигня. Да уйди ты, духер! Да ладно, она мне не задела, что ли? Хорошо. Может наверху и проходы есть? Блеха, печально, печально. Я думал, я, я думал, здесь будет это. Сюрреализм, где там ловушки это эта вся фигня Плюс вот эти вот враги Не, печальненько Так, погоди, а вот здесь Отсюда я пришел, а сюда вот я ходил А, здесь тоже тупик Все, короче, заросло, все заросло и никуда меня не пускают Ну окей, ну что делать, обойдем, короче Дос коротенький пол получится тогда пойдем что делать -то? на выход раз мы все все здесь уже все все мы здесь уже все да там все Я пробегу здесь да здесь мы были окей Ну, в принципе, все, да, вот такая вот коротенькая миссия у нас получилась, короче. Вот, а, сбежали. Можно было в прошлой серии как бы... Ну, кто же знал, тоже знал. Я же не знал. Вот, общее время, короче, час а, за игру, да, в принципе, две серии. Вот, а, найдено 330... 3366 добычи из... 350 шестьдесят шестьдесят вот, а, короче, 200 монет мы где-то просрали У, удар со спины, ага, глушено угу. излечено 22 Это мы, типа мы себя излечили или кого-то излечили? так, найдено врагов врагом тел 9, ну, ладно почти 20 часов уже играем в эту игру, друзья, почти 20 часов окей, ладно вот такой короткий видос, вот, продолжим уже в следующей серии, по вашим комментам, судя по вашим комментам, нам осталось всего пару миссий, вот. Окей, друзья, кому понравилось, там лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями, с вами был Валерий, всем пока.